Всем привет! Сегодня мы будем настраивать туннелированные прокси IPv6, но уже не при помощи какого-либо мануала, а уже при помощи сервиса по автоматической настройке прокси. Воспользуемся этим сервисом, он совершенно бесплатный. То есть вы можете купить сервер и потом после этого, уже, когда получите доступы, root доступы, подключиться к SSH клиенту сделать вручную настройку сети и потом прогнать через сервис по настройке ipv6 адресов прокси и у вас на выдаче на выходе уже появится прокси лист который вы будете потом использовать так для того чтобы перейти на этот сервис можете перейти ли по прямой ссылке три прокси или через мой сайт под, по продаже прокси ipv4 по вот этой вот рекламки вы попадете вот на такой интерфейс и я покажу как с ним дальше работать Ну, а сервер мы будем покупать на сайте симпл клауд и ссылку вы увидите в описании под видео а для этого переходим по ссылке регистрируемся и покупаем здесь следующий тариф достаточно, я думаю, будет за 150 рублей в месяц. Но если вы хотите использовать, допустим, сервер там определенное время, допустим, неделю или там, грубо говоря, там день, то можете при... купить за 250 рублей. Здесь уже почасовая оплата у нас идет. Это очень удобно, если вам нужен, допустим, туннельные прокси, э, да, допустим, для работы в Инстаграме, и вы их покупаете сервер, допустим, на час, на два, на три, отрабатываете эти прокси IPv6, и они, допустим, забанились, и они вам уже не нужны. Это очень удобно. Так что самый минимальный тариф, по где присутствует почасовая оплата, у нас за 250 рублей в месяц. Покупаем этот тариф. Сейчас я не буду демонстрировать покупку, так как, в принципе, я думаю, здесь уже справитесь. Ситуационную систему ставим в Ubuntu 16.04, 64-битную, это главный критерий, и все. После того как вы купите сервер, уже в панели управления, во вкладке Cloud Server у вас появится уже активированный сервер, активный. И вам что нужно будет делать? Сделать перейти во вкладку Информации. Ну и переустановку ОС опять, операционная система опять же повторюсь, Ubuntu 16.04.64 64-битная. В информации вы найдете также ip ваш и пароль root, который вы можете увидеть, нажав на кнопку показать. Вы подключаетесь посредством Саш клиента, я использую именно непосредственно вот этот Саш клиент, подключаемся к серверу, указываем здесь хост, айпишник ваш, указываем пароль, root пароль. Логинимся, я уже подключен к серверу, Вот, ну, допустим продемонстрирую, как это сделать. Забиваем IP, пароль, нажимаем логин. Вот это окно нам пока не нужно, сворачиваем. Это наша консоль, командная строка. Сейчас сервер чистый и здесь нужно сейчас сделать нам что? Первоначально настроить сервер, а именно туннельные. чтобы работали туннельные прокси у нас, туннельные айпишники. Нужно настроить, добавить здесь интерфейс, туннельный интерфейс можно сделать двумя способами. Можно установить редактор Nano, который отсутствует первоначально на этом сервере, или как сделал, сделаю сейчас это я, перейти во вкладку уже SFTP клиента и перейти здесь в папку yetz директорию и в папку network. Сейчас найдем эту папочку network и вот на наш наш файл интерфейса Открываем при помощи Notepad++ и здесь видим вот такие вот настройки, здесь прописаны наши настройки, что сейчас находится на сервере на интерфейсе ETH0, нам нужно добавить здесь настройки для туннелированных, для туннеля. Вам нужно перейти на сайт туннеля брокера и зарегистрироваться здесь. У меня есть уже учетная запись, нажимаем Login и создаем новый туннель. Переходим на вкладку «Create Regular Tunnel». И так, сейчас смотрим. У меня здесь, к сожалению, уже настроено максимальное количество. Тем самым мы не можем сегодня уже что-то создать. Для этого здесь дается у нас 5 туннелей. Удалим на данный момент, сейчас удалим какой-нибудь один из туннелей. И создадим новый. То есть 5 туннелей на одну учетную запись. И вам я продемонстрирую, как создать как раз туннель. Так, нажимаем на эту кнопочку. Здесь нам нужно вбить наш непосредственно IPv4 адрес, который мы берем из панели управления. Вставляем здесь наш IPv4. И также нам нужна локация. Здесь выбираете любую понравившуюся. Я выбираю Амстердам. Нажимаю на создание туннеля на кнопку создания туннеля. У нас, видим, здесь подсветилась зеленая вот такая как бы кнопка. Это говорит о том, что про прошла проверка основного адреса IPv4 и мы можем завести на него туннель. Так, у нас вот он подгрузился. Теперь нажимаем на выдачу 48 подсети. Нам нужна 48 подсеть. Она совершенно бесплатная. Выбирается локация. Сейчас у нас подгрузится локация, и нам выдадут, вот нам выдали вот такой вот под который мы будем в дальнейшем использовать. Переходим на вкладку Example Configurations. Выбираем Debian Ubuntu и копируем вот это все содержимое. Копировать. Как раз это и является настройкой сети. Как раз это и является настройкой сети. После этого открываем наш Notepad редактор, где мы уже и были. И вставляем сюда наши команды. То есть мы добавляем сейчас интерфейс. Так, нажимаем сохранить и после этого уже можем закрыть документ. То есть чем удобно редактирование в Notepad, тем что здесь можно все интуитивно понятно, как в текстовом редакторе редактировать и сохранять, тем самым не надо возиться вот именно в консоли, в командной строке от сервера. Так, все, закрываем наш интерфейс. Нам нужно теперь перезагрузить сеть, сеть или перезагрузить сервер. Но, так как перезагружать сервер не очень удобно, легче перезагрузить сеть, чтобы наши вот эти вот параметры вступили в действие, я использую команду, которая перезагружает непосредственно сеть на сервере. Так, я скопировал эту команду, сейчас вы увидите, что она из себя представляет. Вот такая вот команда System Restart Network, то есть мы перезагружаем сейчас непосредственно все интерфейсы и сеть на сервере. Для того, чтобы вставить свою команду, надо тапнуть правой кнопкой мыши в область командной строки. Нажимаем Enter. Наш интерфейс перезагрузился, наша сеть, и мы можем проверить то, что непосредственно этот новый интерфейс добавился к нам на сервер, и мы видим, вот он у нас появился, наш адрес, то есть все настройки вступили в силу. Все, мы сделали настройку сети, она очень простая, мы просто-напросто выбираем, регистрируемся на туннель брокере, выбираем, проверяем наш IPv4, получаем нашу 48 подсеть, переходим на Example Configurations и выбираем здесь Debian Ubuntu и вставляем вот эти вот все настройки уже в, в файл интерфейса, который находится на сервере в, в, локаль, в локалке вот, в директории ETS в файл интерфейс все после этого мы можем уже переходить на сервер на сервис по настройке IPv6 бесплатный сервис здесь забиваем наш IPv4 адрес от сервера который можем уже скопировать отсюда или опять же с панели управления вот отсюда вставляем наш порт SSH по умолчанию 22 логин по умолчанию root пароль от нашего сервера сейчас я сюда забью. так я скопировал пароль с панели управления нажимаем вставить покажу где его смотреть его можно вот посмотреть вот здесь так теперь указываем нашу ipv6 подсеть которую выдал туннель брокер вот ее можно узнать вот здесь копируем до значения до двух точек то есть это три октета и вставляем вот сюда сеть ipv6 вставить выбираем нашу 48 подсеть так как это 48 а, указываем число прокси в данном случае 150 прокси мы будем устанавливать вставляем вкладку вот эту галочку создать новые прокси и указываем наш e-mail который куда мы хотим получить наши уже прокси наш прокси лист вставить он был уже здесь по умолчанию. Это моя почта. Здесь указываем тип прокси, http, socks или мы хотим настроить http и socks. Но в принципе, http хватает. Количество паролей на прокси 1. Будет логин и пароль на все прокси или many. То есть на каждом логине пароля, ой, на каждом прокси будет свой логин и пароль. Мы устанавливаем по умолчанию one и нажимаем отправить. У нас пошел лог выполнения. Дожидаемся до того момента, пока не выйдет а, строка, которую я вам скажу в итоге, чтобы вы поняли, что процесс настройки он уже завершился. Пошли у нас установки здесь различных пакетов, обновления на данный момент. Загружаются дистрибутивы, устанавливается также, идет компиляция данный способ работает по методу настройки прокси сервера 3proxy легковесный 3proxy сервер он мне очень нравится и соответственно этот скрипт сервис тоже написан на, <coughs> непосредственно на этом прокси сервере также настраивается у нас NDPPD который участвует в настройке сети идет компиляция в общем дожидаемся до окончания установки. Ориентировочно это 5 минут, где-то так, плюс-минус. Возможно, даже быстрее. Вот, на данный момент я вижу, что у нас вышла вот такая команда. То есть, мы увидим то, что здесь установлена у нас появилась папочка 3proxy SRC. На данный момент мы можем даже посмотреть запущена ли команда 3proxy. Вот эта команда нам покажет что ну это не обязательно это я вам просто говорю вообще подробно что и как нажимаем enter и видим что уже процесс в принципе даже запущен 3 прокси вот наш конфигуратор сформировался 3 прокси cfg и прокси уже запущены хотя и рынок еще крутится но мы можем уже перейти на свою почту и посмотреть что уже пришло письмо apache apache это <coughs> именно непосредственно сама программа, которая в данном случае отправила нам письмо на нашу почту, которую мы указали. Здесь уже наш сформированный прокси-лист, мы можем просто-напросто скачать его или открыть здесь, но ну, я скачаю. Скачаем наш прокси-лист, он непосредственно в кодировке Unicode, мы должны скопировать Вернее, давайте сначала заменим вот эти собаки, потому что у нас здесь немножко другой будет формат. Если мы работаем в обычном редакторе TXT, блокноте, то правка ⁇ заменить ⁇ и что меняем? Допустим, собаку надо поменять на ⁇ собаку поменять на ⁇ двоеточие. Так, нажимаем ⁇ Заменить все ⁇ копируем содержимое, а ну в принципе давайте сразу и загрузим файл, сохранить как и сохраню на рабочий стол в папку чек, да. В принципе то, что она в такой кодировке и вот при растягивании она э, меняет такой вот свой формат, это ничего страшного, ничего в этом нет страшного, все равно ваши софты они воспримут это как в столбик. Если вам это мешает, то вы можете скопировать все, копировать и допустим вставить в столбец в Excel, вставить. После этого опять же скопировать все содержимое, которое вы вставили, копировать и вставить уже непосредственно в текстовый редактор в наш блокнот. Тем самым, видите, перестанет растягиваться. Но это в принципе не столь важно, это ваше восприятие. Если вам не нравится, сохраняем и чекаем наши прокси. Я использую прокси чекер. Так, указываем наш документ, в данном случае чек и валидность на Яндекс, допустим. Так как он поддерживает протокол IPv6, потоков достаточно будет 10, нажимаем на старт. Как видим, из -за потоков 10 идет уже, то есть валидных уже отсеивается, и из наших 150 ровно 150 валидных, то есть мы настроили прокси при помощи сервиса и в принципе никаких сложностей в данном случае нету. Мы всего лишь вручную немножко настроили, добавили на интерфейс наш, э, вернее не на интерфейс, но добавили новый интерфейс в сеть, тем самым настроили уже саму сеть и прогнали через мой сервис. Сервис по настройке прокси IPv6. В принципе, он еще ярлык, как видим, крутится, так что можете не дожидаться, закрыть окно и воспользоваться моим удобным э, сервисом, который вам поможет настроить прокси IPv6. На дан, в данном случае я говорил как настроить туннельные прокси а туннель брокера на сервере от Simple Cloud. Я думаю, данная инструкция может подойти для любых других сервисов, но это уже не гарантирует. Так что покупайте сервер непосредственно здесь и настраивайте IPv6 и прокси бесплатно, воспользовавшись моим сервисом по настройке IPv6 прокси. На этом до свидания, пока-пока. По всем вопросам можете писать личку ВКонтакте, которую я оставлю также в описании под видео, линк. Ну и пишите комментарии, задавайте свои вопросы, я с радостью отвечу на них.